Здравствуйте! Рад вас вновь приветствовать на нашем YouTube-канале Нот-Постригун. Сегодня у нас на разборе новиночка от Wall беспроводная легенда Валовская. На сегодня эта машинка вполне себе официально продается в США. Официально продажи запущены у них с сентября, но с сентября... 21 -го года они отгружали ее только всяким там блогерам, чтобы они ее рекламировали, а наконец-таки разродились они ею свободной продажи где-то, наверное, в ноябре-декабре только. Наконец-таки смогли они наладить выпуск их в достаточном количестве, и они наконец-таки появились на сайтах магазинов в США. В России они до сих пор не появились, хотя уже наступил 22 год, и пока даже анонсов нет, так что я думаю, где-то... Через год после американцев они у нас появятся. Где-то по осени, если повезет. Ну, хорошо, бог с ним. Итак, новая машинка. В принципе, серия машинок уже известная. Это Wall Cordless. Серия для барберов. Которая началась в России с SuperTaper. Потом Magic Leap. Потом Senior. И вот, наконец, у нас беспроводная легенда. Хорошо. Сначала, как всегда разглядываем снаружи коробочку коробочка стандартная но правда стандартная для сша в европе в несколько другом формате коробки но вот коробка легенды не отличается от коробок других машинок wall cordless барберских в сша так что и в россии легенда будет выходить в таких же коробках как допустим европейский magic clip то есть она побольше по квадратнее про коробку ничего интересного не скажешь довольно хрипенькая. да не как мозер а, или там некоторые модели эндис которые прямо такой из хорошего плотного картона которому не страшна ни почта россии ни с дек ни деловые линии здесь ну такие помягче но в принципе лежит там все аккуратненько если заглянуть внутрь а, то есть при пересылке коробочка может и Поломается, а вот э, вложение, оно там довольно глубоко упаковано, останется все целое. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. В комплекте у нас, конечно же, машинка. <coughs> в комплекте у нас, конечно же, зарядная к этой машинке. В комплекте у нас премиальные насадки 8 штук, макулатура, куда без нее расческа для стрижки в технике, машинка над расческой. А расческа беленькая, соответственно, подходит только для темных волос. В России лучше бы комплектовали черной расческой, поскольку у нас больше все-таки русых волос. Их на белой расческе не очень видно, на черной гораздо лучше. Ну и э, масло, маленький флакончик 5 мл. И кисточка, которой непонятно, что можно чистить. Лучше ее сразу выкинуть и использовать для чистки машинки что-нибудь посерьезнее. Хорошо, давайте лишняя, то есть упаковку уберем в сторону и поговорим про саму машинку а, машинка дизайн у нее в общем-то точно такой же как и у проводной легенды с той только под поправочкой что вот а, беспроводные машинки они поменьше размером поэтому вот такой вот более компактный корпус, но вот эти вот вставочки, они такие же, а, как на проводной легенде. Мне они не очень нравятся, честно говоря, по дизайну, но а, бог с ним. По эргономике. Эргономика, ну, сойдет. В принципе, всю эту эргономику мы уже опробовали на супер тэпере беспроводном, а, на магии беспроводной, на сеньоре беспроводном. У них нижняя часть корпуса по форме абсолютно одинаковая, а крышки по форме практически одинаковые. Ну, можно сказать, что здесь корышка такая же, как у супер-тейпера. По форме чуть-чуть отличается эта часть. Здесь она абсолютно ровная. У супер-тейпера там все-таки маленькая выемочка есть. По эргономике вызывает вопросы вот этот вот рычаг регулировки длины среза машинки. Ну, неудобный он. Вот, вот эта вот фиговина, вот эта вот а, кругляшка на металлическом рычаге, она ну, не очень удобная на ощупь. Как-то на палец она давит. Стандартная пластиковая валовская фиговина под названием рычаг регулировки длины среза. Она удобнее для того, чтобы вот так вот просто взять сбоку и нажать на нее пальцем. А здесь, ну вот, выступ этот, скругление, оно... Давит в костяшку пальца и получается не очень-то удобно. Ну, ко всему можно, конечно, привыкнуть, выглядит красиво, но мне не нравится. Над формой стоило потрудиться лучше и не доверять это полностью дизайнерам, маркетологам и прочим людям, не особо-то работающим с инструментом. Хорошо. Вес. Вес этой машинки 305 граммов. Чуточку побольше, чем у SuperTaper или Magic Clip. Напомню, у них вес 290 граммов. Здесь на 15 грамм больше. Ну, сложно сказать за счет чего. Видимо, за счет металлического рычажка, который весит там 10 грамм здесь и 5 грамм здесь. Больше я ничего придумать не могу, поскольку других отличий в конструкции по сути нет. Кроме вот этого металлического рычага регулировки длины среза металлического, полуметаллического да, а, часть пластик часть металл, впрочем как и у этого а, рычажка у него там пластиковая подставочка есть а, возможно за счет этого тяжелее больше ничего в голову не приходит куда они еще 15 грамм вбухали а, по питанию, машинка это у нас с комбинированным питанием то есть а, можно Работать от провода. Можно зарядить и пользоваться от встроенного аккумулятора. Работать можно от аккумулятора около 100 минут. Время полной зарядки 2 часа 120 минут. То есть заряжается совсем чуть-чуть дольше, чем работает. В принципе этого вполне достаточно. Для большинства мастеров хватит даже больше, чем на одну смену. Но в барбершопе конечно же при полной записи на всю смену вам не хватит. Индикация. Машинка у нас снабжена индикатором. Индикатор одноцветный, синий. На мой взгляд, слишком яркий. На видео это не особо передается. Но когда стоит на зарядке, такое впечатление, что просто хотят выжечь вам глаза. Опять же, это тот случай, когда хотели сделать красиво. Не особо думая об эргономике. Тот же желтый или зеленый цвет был бы гораздо более бережен к вашим глазам. Но вот дизайнеры Волл упрямо пихают во все машинки не только для барберов, но и для стилистов. Ярко-синие светодиоды, которые ну, просто ужасны. Просто хочется закрыть глаза и никогда их не видеть. Какую информацию дает нам этот индикатор? При зарядке, если у нас э, синий огонек мигает, значит идет зарядка. Как только лампочка загорелась, перестала мигать, значит зарядка окончена. Но, тем не менее, э, начинка здесь не очень качественная у машинок, поэтому, если даже у вас э, рапортуют, что все, зарядка окончена, если вам хочется зарядить до конца, оставьте еще минут на 15-20. Вот тогда, наверное, зарядится полностью при работе у нас а, горит индикатор если вдруг он у нас замигал как сейчас это значит что здесь осталось менее 20 процентов заряда аккумулятора и желательно вот прямо сейчас после этого клиента воткнуть на зарядку а, заряжается оно у нас от шнура да? а, опять в очередной раз у нас волк а, зажопила не положила в комплект зарядную подставку у них давно уже есть Зарядная подставка для беспроводных барберских машинок. Аналогичная той зарядке, которая идет в комплекте к триммерам. Но вот почему-то они ее не кладут в комплект, а продают отдельно за не очень скромные деньги. То есть можно было бы воткнуть сюда шнур, воткнуть шнур в розетку поставить на подставку и пускай она заряжается То есть поработали с клиентом вотнули на место и у вас всегда была бы машинка полностью готова к работе и вам было бы абсолютно неважно насколько у нее там по тех характеристикам хватает заряда при наличии зарядной подставки это не имеет никакого значения тем не менее волл барберской серии все-таки это бюджетная машинка поэтому Зарядной подставки в комплекте нет, ее надо покупать отдельно. В отличие от тех же Мозеров, Панасоников э -э, или Валовских машинок серии для стилистов, которые более дорогие, иногда в два и более раза более дорогие, чем вот эти вот э -э, легенды Magic клипы. Но к ним сразу идет зарядная подставка и работать ими в салоне несколько удобнее. Длина шнура здесь, кстати говоря, 2,4 метра. Шнур достаточно толстый но при этом достаточно гибкий, кстати говоря, сейчас я смотрю на эту зарядку, шнурочек стал, по-моему, потоньше, с одной стороны это хорошо, он стал более гибким, с другой стороны это напрягает, не стал ли он более хрупким, потому что у Мозаровских машинок вот с этим делом прямо беда, у них там обычный из двух проводов шнур, и он у них очень дохленький, он в этом месте у них постоянно переламывается. Но будем надеяться, валовские шнуры так себя вести не будут. Хорошо. Дальше, что можно рассказать. Мотор. Вторая по важности деталь после ножа. Но вот мы сначала поговорим про мотор, потом уже про нож. Мотор здесь стоит роторный. Обычный, не бесщеточный, обычный коллекторный мотор. Такой же, как и на остальных беспроводных машинках Волл. Здесь у нас 5,4 Вт. Мощность точно такая же, как у SuperTaper или у Magic Clip, но обороты немного повысили. Обороты здесь 6500 оборотов, заявлял производитель. Правда, почему-то на официальном сайте у него эта цифра нигде не фигурирует. Я ее нашел в Инстаграме у производителя, у американского подразделения, само собой. 6500 оборотов заявлено. То есть обороты такие же, как у Сеньора, но мощность ниже. Мощность такая же, как у Тапка, либо Маги. Что это значит? Это значит, что... Эта машинка не будет так же легко справляться с массой как сеньор, но будет а, так же как сеньор делать тушевку. То есть обороты немножко повышенные, тушевочка должна быть более чистая, более плавные должны быть переходы по сравнению с супер тейпером. С Magic Clip сравнивать тяжело, поскольку у него специально для тушевки сделан нож верхний, поэтому при более низких оборотах он тушует не хуже. Во всяком случае, в теории. Поэтому, ну, наверное, все-таки это вот та самая магия, о у нас и мечтал народ. То есть магия, которую можно не только тушевать, но и снимать массу в некоторых а, ограниченных пределах. То есть так же, как магия, а, машинка эта должна неплохо видеть, поскольку плоский нож с длиной среза как заявлено для беспроводной легенды от 0,7 до 1,7 миллиметра хотя точно такой же нож стоит на проводной легенде вот абсолютно тот же самый нож и у проводной легенды заявлена длина среза от 0,5 до 2,9 миллиметра но блин ну вот смотрите но ну нет здесь трех миллиметров на да, длина хода нажат Точно та же самая, что на проводной легенде. Все то же самое. Нож тот же. Длина хода ножа та же самая. Но длина среза производителем заявляется другая. На мой взгляд более реалистичная. От 0,7 до 1,7 мм. Так вот. Высокая частота. Плоский нож. Соответственно должен неплохо делать фейды. Почищать тушевочки. Но при этом будет нож сильнее греться. Потому что опять же он плоский. Тонкий, без оребрения и высокие обороты. Соответственно, нож будет нагреваться. При этом у машинки нет той мощности, что у сеньора. Поэтому, в принципе, с массой будет справляться. Ножа будет хватать подольше, чем у магии. Поскольку здесь зубцы более крупные. Поэтому, почему бы и не порубить им массу. Кстати, необходимо отметить а, еще одно свойство ножа-легенды, про которое... Не все, в общем-то, задумываются. Дело в том, что здесь верхний нож внешне, в общем-то, такой же, как на супер СуперТейпере да, или на Сеньоре, но зубчики здесь расположены на самом деле чаще. То есть, более высокие обороты здесь, чем у СуперТейпера. И зубчики расположены чаще, за счет этого количество режущих движений в минуту будет ощутимо выше. За счет этого тушевочка будет более чистой. Но все это теория. Пока что в России машинка официально не продается. Мы пока что в своем магазине не продали ни одной такой машинки. Вот только небольшую партию привезли на пробу. Поэтому реальных отзывов в России о эксплуатации этой машинки нет. Кто ее купит, кто попробует, пожалуйста, отписывайтесь в комментариях. Я думаю, всем будет интересно а, почитать, как же она в эксплуатации. Ну, а пока, пока у нас нет опыта эксплуатации, давайте заглянем, что же у нас внутри, чтобы хотя бы так примерно оценить, на что у нас способна. Если вы смотрели раньше обзоры других валовских машинок с разборкой, то вы увидите, что здесь, в общем-то, ничего не поменялось. Стоит у нас вся та же самая начинка, мотор у нас стоит той же самой емкости. Где у нас тут надписи? Ну, давай фокусируйся. 2600 часов – это то, что стоит во всех машинках ВОЛ производства 21 года и позднее. То есть где-то вот в конце двадцатого года они поменяли начинку. И вот пошли такие аккумуляторы. Немножко поменялась схема. Схема здесь, опять же, по сравнению с другими валовскими машинками, никаких изменений не претерпела. Изменения у нас только вот здесь вот под этой крышечкой поменялся. У нас мотор. Поставили более оборотистый э по сравнению с супер тейпером или мэджик клипом, но не более мощный. То есть потребляемая мощность у него та же самая, около 5 ватт. Соответственно, время работы то же самое от аккумулятора. Но добавили ему оборотов. Если э раньше стояли моторы от Mabuchi, Японская фирма, китайская сборка, то здесь у нас стоит, не знаю, вот производитель стандарт Motors, В принципе, того же уровня производитель, того же типа размера мотор, но немножко другие характеристики. Никаких особых чудес ждать не стоит, он просто немножко оборотистый, при той же потребляемой мощности. Разобрали. Посмотрели, ничего нового здесь, в общем-то, не увидели. Вся компоновка та же самая, только поменяли моторчик. Внутри снаружи поменяли нож и дизайн. Возвращаясь к ножу. Здесь, в общем-то, крепление ножа стандартное для всех валских машинок, как проводных, так и беспроводных, продаваемых в России. Двухвинтовое. В принципе, при желании можно поставить сюда нож от тапка, от Сеньора, от магии беспроводной, все они сюда прекрасно встанут. Кроме того, можно сюда приладить и э, ножи от э, дизайнера э, стерлинга 4, которые идут с тремя дырками, но ну, просто, господи, ну не пользоваться центральной дыркой, но они сюда тоже встанут, хотя зачем, непонятно. То есть, в принципе, сюда подходят все ножи. Напомню, длина среза здесь от 0,7 до 1,7 мм, ширина ножа, э, как заявляет производитель, 40 мм, но это а ширина верхнего ножа в Европе принято измерять по нижнему ножу, и тогда получается 46 мм. В принципе, это стандарт. 45-46 мм практически все аккумуляторные, полноразмерные машинки идут с такой шириной ножа. А, хорошо. Здесь, наконец-таки, у нас а, расщедрились они набор насадок. Вы удивитесь, что такого. Он клип тоже шел с этими 8 насадками премиальными. Полтора, три, четыре с половиной, шесть, десять, тринадцать, девятнадцать, двадцать пять миллиметров. Но это в России, в США. Эта машинка, не эта машинка, вернее, Magic Clip беспроводной шел с обычными, не премиальными насадками, то есть с обычными пластиковыми, без металлической застежки, ни стеклопластика, ни стеклонаполненного пластика, ну, просто нейлон. Да? И вот у них сначала был Сеньор с тремя премиальными насадками. И наконец-таки они выкатились полным почти набором премиальных насадок. Легенда, это первая машинка у них. Из-за этого она получилась немножко дороже, чем Magic Leap. Если Magic Leap в США стоит 112 долларов, то вот эта вот машинка стоит 149 долларов. То есть она более дорогая и более дорогая, чем Сеньор. Сеньор 133 доллара стоит. Соответственно, я ожидаю, что в России будет примерно та же ценовая политика и легенда получится дороже у нас, чем сеньор. Ну, я не знаю, сколько там официальный ценник на сеньор в России. У нас цены ниже, чем рекомендуемые практически всегда. Ну, на машинке, наверное, вообще всегда ниже цены можете посмотреть у нас в описании под каждым видео есть ссылка на наш магазин там можете посмотреть подробно характеристики все указаны и указана текущая цена на эту машинку текущий ценник в нашем магазине я намеренно не озвучиваю потому что люди у нас не всегда отличаются умом и сообразительностью и не смотрят что видео записано пять лет назад и цена за это время сильно поменялась, поэтому зайдите на сайт посмотрите если вам интересно можете сразу заказать купить если хочется ну, в принципе, все рассказал. Машинка интересная, но пока опыта эксплуатации нет. Поэтому говорить что-то о ней рано. Подчеркнем основные плюсы. Это увеличенные обороты. Нож. От легенды довольно интересные нож. Его и до этого многие ставили на супер тейпер, на тот же. Потому что нож этот людям нравился за счет длинных зубчиков и частого верхнего ножа. Интересный нож. Из минусов можно отметить вот этот вот не очень удачный по форме рычаг. Ну и отсутствие подставки. Подставку придется вам покупать за свои деньги отдельно. Если захотите. В принципе, народ столько лет обходился с этими машинками без подставок. Наверное, на этом все. Если вдруг что-то забыл вам рассказать, спрашивайте в комментариях под этим видео. Постараюсь вам ответить. Также можете обращаться на социальных сетях, ВКонтакте, в Инстаграме, хотя я не очень люблю там отвечать. Также можете писать нам на WhatsApp или на Telegram. Все контакты указаны у нас на сайте. Сайт легко найти поиском. Набирайте енот по стригун, хоть в Гугле, хоть в Яндексе, и вылезут все наши сайты и социалки. На этом, пожалуй, все. Пока-пока. До новых встреч.